Здравствуйте, друзья! С вами стал 79. Э, продолжаем обзор игры. Вот. Тачку я снова переделал, потому что почему? Было две осы Что еще было? Две осы и рапира. По-моему, так стояло. Так, рапира, сейчас я посмотрю, сколько. 5, да, и тут 8, 13, да, 2 осы из рапира. Но мне что-то не понравилось. Вообще, не это оса, это только для ближнего боя. Вот это, как бы, орудие. Судья 76 мм, вроде ничего, но поточнее. Хоть и, и, и дамаг у него не такой большой. Вот, в общем, в рейдах я сегодня уже поездил. Тут позарабатывал немного. Все очень, блин, грустно получилось Вот, погоня за грузом Проиграли Вот, вот, вот да, вот вот и погони за грузом проиграли два раза Блин Какие тем лень Так, что-то мне надо Мне-то что-то надо Это что? Так За пушкой пушку, наверное Надо пушек пособирать немного Вот поедем постреляем пос посмотрим как она ведет себя в бою в таком бою не в рейдах где там ботов колбасишь еще и в бой не попал металлург один на двоих он да вот два в один Сейчас он еще перевернутый сейчас его тут съедят нахуй уже съели Да, да, еще готов Ждем, ждем Так вот, кстати Как бы бандикам с этой игрой вроде работает Ничего, игру не глючит Танки запускаю, все, начинает лагать Здесь иногда тоже бывает в самом начале боя. Как в бой заходишь, но потом вроде нормально, нормализуется. А там нифига. Надо поработать. Еще там. Со всем этим делом, с видеокодеком. Разобраться. Че по Так. А, блин, я же испугался, смотрю, думаю, где моя рапира. Так, сейчас их, они, их тут, блядь, будет. Я не знаю, нахрен он туда так выехал, в наглую. Просто. О, блядь, сейчас меня тут порвут, нахуй. Уже порвали. Так, оружия у меня, в общем, не осталось вообще никакого выехал, бляха-муха, помогать, бля, помог, вот, здесь есть очень интересная функция, но сейчас это не актуально, это хорошо, когда в вот там еще и, блядь, поворотные колеса сняли, вообще весело, как ездить буду? Оп. Надо как-то повернуться, ехать к ним на базу хотя бы, лопнул еще один а бля давай куда ты нахуй без поворота вообще никак короче абсолютно все застрял между деревьями, блядь. как-то же заехал но застрял так бы на захват по, по идее встать блядь, но я до туда тупо не доеду Вот. Ну покажу тогда. Бэкспейс зажимаешь и опа. Сам недавно узнал. Бах, готов. Если бы еще можно было блин, появиться, как в рейдах, еще раз. Ну тогда смысл этого боя теряется. Давай мочи его. не вижу кого развалили то а -а -а. наш еще там есть да? этого нет уже все поражение проиграли даже я да что там я не могу не мог никуда выехать застрял без колес поворотных двух деревьев блядь. лома 10 дали завершить 7 в миссиях используя пулемет нет у меня пока пулемета вот и надо в рейдах мне еще одну тачку замочить блядь. Вот Еще я сейчас один бой сгоняюсь, потом пойду в рейд схожу. ну бота одного. Так, так, вот у меня очки мощи 5234, хотя было поболее. Тогда я что ставил? Две рапиры, по-моему, я ставил, да. Было маленько побольше. Здесь у всех тут что-то он уже по 6 четыре есть это у наших в а их них 5 5 5 6 4 5 5 5 ну где-то что-то что-то баланс что ли стал работать в этой игре хотя тут если баланс сделать то тут баланс скорее всего даже не по статке как в танках и по а именно по вооружениям в танках в основном по, по стате раскидывает там балансирует, а здесь вот Так, да ты чё, ёптай дурак что ли? А? Подъехал, да? Подъехал. ну вот халявную медальку дадут, за то что я его перевернул, наклейку не медальку, наклейку Я, бля, тебя перевернул, а ты меня, бля, бодаешь, да? Вот же ж ты. Курва, бля. Откуда он там стреляет? А, вот он где. Мазал. На, нахрен. Победа. Викторий. Супа статеров наказали. О, бензинчку дали. 5, Это хорошо. Так. Да. В рейд надо выйти. Завершить это задание. Все-таки это глаза мазоли. Не, не хорошо, Это некрасиво. Сейчас в рейд выйду. У меня на 20 еще есть, да? Он вот за пулеметом. А какой там? В рейды? Жах, Туплю туплич это вообще кошмар. Похищение. Так, нет, это погоня за грузом. Ну, уже все, ладно, уже зашел, зашел. Надо собрать там, да? Здесь карта не такая большая вроде. Так, ну-ка, ну-ка, ну-ка, поехали. Так, для начала вот, а тут как-никак, все тут в appendix в таком. его завалить надо именно из дробовика из дробыша что-то у меня тут племяшка мелкая разревелась. он такой как бы вот и вот так тогда вообще тут надо и зуб подтосить если честно Так, и вот, ну и что, зона эвакуации. Сейчас меня тут все и будут колбасить. Давай, сопровождайте мне, а то эти мне паразиты не дадут тут вылезти отсюда. Я Короче, зона эвакуации хрен знает где. Ехать еще. Ну здесь можно, едешь-едешь, звук сбросил, груз сбросил. Повоевал, повоевал, схватил груз и поехал дальше. Можно и так. Вот. Ну, надо ехать, надо ехать. Надо сопровождать меня, господа хорошие. Пошел нафиг. О, тут минта сколько? Так, объедем пока. Блять, застрял еще тут на этом танке, блять. Кто там? Турель, блять. Да ты че, блять? Че тебе надо-то? Паразиты кусок. Все, мочканули. Вернуться в бой. Не все с самого начала. Сейчас пока доедешь, блин. Но я грузу уже так-то довольно-таки далеко увез. Вот. Блин, здесь бы еще какие-нибудь потаенные такие лазейки поискать, где есть. А то тут так вот ездить по этим катакомбам... Так, собери. Убили меня где-то здесь, по-моему, да? Пошел нафиг. Опа! Назад нах. Вот сюда же мы поворачивали-то. Так, здесь я... О, блядь, мины тоже кругом. нафиг фига Это тучу один остался против них всех а бля еще и упал еб вашу мать а пиздец вот и все нахуй все просрали Ай, бля. нет кто-то еще там восстановился, то смотри я могу еще тоже зремку купить за 7 баксов нахуй Давай, поехали. А сейчас опять же, пока доеду, блин. Вот здесь был, да, Аса помогла, конечно. Надо было собрать вместо рапиры. Ну ладно, что сделано, то сделано. С этим уже ничего. Время спять не повернешь. Да ⁇ птать, еще застряли. Тех ты, просрали зря только... 7 баксов потратил. Ну и что? Вот оно. Все, 50. Выполнил. И, чё, ничего? и что? Ничего? Кормил. Вот. Сезон. Вот, получить награду чего чего получить-то что-то обновляется все что-то вот, получил короче 25 так что там а че за награда а 50 ресурсов понятно вот он что да здесь у меня ничего а есть 5 да? ладно ну а что ты? да И чё не перелил? А, перелило всё Ну что то туда пока наклики ничего не дают Ай, хуя вам материться Хуй пизда, Нусманда Ай, блядь, что за люди? Так, Ниси, За пушкой Вот, сейчас здесь еще бой сгоняю, потом пойду в танки. Вот. В танках тоже бой запишу. Два. Все это выложу, смотрите на канале. Бои получается, как правило, интересная техника, потому что колесница 8-9 уровня. Десяточку надо вот сейчас. танках накопить на нее взять здесь а здесь здесь здесь я, здесь я так уровень но ну, я сегодня уровень уже поднял на один уровень Но это мало конечно если посидеть так посидеть захватал у нас ага. Но ну, немного попозже сейчас у нас где-то 7 часов часов в 9 в 10 в 9.10 выйти надо вообще бы как бы установить ABS, куда стрим постримить но надо мне тут компьютер у меня не не очень так скажем новый ты вот, надо надо компьютер мне поэтовать Лять, стрельнул да не туда куда-то все он у меня все оружие забрал молодец Но я тоже пытался ему пушку отстрелить блять рапиру не получилось вот, как-то так ну, посмотрим на что наши способны Одного увольнули. Ну, это две пушечки. Два судьи, по-моему, да, у него? А нет, да, судья и прицел. Два судьи и прицел. Ну, тоже неплохо. Ну, собственно. По одной пушке плохо, я уже заметил, да. Лучше по две. Но я вот бы поставил пока, скажем, вот судью, и, блин, вот этого толстяка здесь 4 я бы тоже, блин, хотел установить. Вот. вот, ну что-то вроде захват Так, троин три, три в два Вон, у него все колеса поворотные Но это Два, не знаю все победа время вышло у нас машин больше осталось вот. ага, так пить используя дробовики понятно В гараж вот ладно тут важный звонок <с> спасибо за внимание друзья, друзья подписчики Э, оцените лайк, дизлайк э, оставляйте комментарии обязательно почитаю ошибки какие-то свои, обращу внимание вот э, и пишите в комментах что как, что может, что лучше вот, подписывайтесь на канал, там есть видео по э, видео обзоры по таким играм как World of Tanks Потом, ну там вообще, в общем, обзоры по видео играм вот, по компьютерным играм еще раз спасибо за внимание. До свидания.